Храмрум, с вами суровый тигр. Ррр. И сегодня мы поможем тебе научиться играть. Я постараюсь рассказать все, что знаю, и надеюсь, что мои советы тебе очень сильно помогут. Начнем, пожалуй, с определения ветки прокачки. Не бери Иса, ведь он будет танковать за тебя. А это тебе не надо. Ты ведь хочешь научиться играть. Ни в коем случае не бери СТ или ЛТ, ведь пока что. Ты новичок, и ты не сможешь подобрать для некоторых танков тактику. Я бы посоветовал тебе брать Т110Е5. Танк, на котором танковать надо чуть поднаучиться. УВН и крепкая башня помогут тебе понять тактику игры от рельефа. И мой тебе совет, танкую рамбом, а не стоя к противнику ОУ-Бом. Что ж, теперь тебе надо прокачать танк. В первых боях тебе будут попадаться ботяры, которые могут тебе помочь, а могут и разжечь пукан. Поэтому, чтобы этого не было, не лезь на них, играй от укрытия. После 5-10 боев ты уже начинаешь попадать к настоящим игрокам. И тут уже надо начинать думать. Если твои союзники едут направо, так едь с ними, ты же не баран. Держись как можно ближе к укрытиям и не вылезай под вражину, если даже в засвете один. При выезде он тебя засветит и передаст инфу своим союзникам, и тебе светит путевка в Англию. Теперь поговорим о тактиках. Если ты гоняешь на СТ, ЛТ, ТТ, то не стой в кустах. Это не очень нравится союзникам, а противнику это может подарить победу. В кустах такой танк будет бессильный и бесполезен. В кустах можно стоять только тогда, когда ты играешь на ПТ, или же на ЛТ в начале боя светишь противников. Ведь задача ЛТ – светить. Кстати, поговорим про засвет. Лампочка появляется через 3 секунды после того, как тебя обнаружил враг. А если ты после появления лампы спрятался, отсчитай 10 секунд, чтобы пропасть из-за света. На танках ты же должен светить, поэтому надо знать, какие части танка надо показывать. Одной из самых главных обзорных точек танка является его башня. А корпус, как правило, не является этой точкой. Но ты задашь вопрос, а ПТ? А на ПТ не надо светить, надо стрелять по врагам. Ну, моя очередь рассказывать подошла к концу. Продолжит мой коллега. Всем привет, моя очередь. лучи. Э, я расскажу вам, как правильно играть. Ну, или точнее, как учить ногу. Э, никогда не выезжайте на противников один. Никогда. И, ну, если вы не безбашенный игрок. Пытайтесь анализировать разъезды. Придумайте тактики. Так, новые тактики. Э, не бойтесь... Придумать что-то новое. Ну да, мод вы проиграете, но вы узнаете что-то новое. Потому что в некоторых ситуациях э, ваша тактика мод и помочь выиграть. Мод ты когда-то станешь статистом. Например, тактики можно придумывать всякие. Прям различные. Но никогда не стоит Не придумывайте тактики с э, СТЛТ, когда вы станете в кустах. Это очень плохо. Ну, ЛТ можно в самом начале боя, но потом никогда. Если ты эх, на ТТ, и ты едешь один по флангу к ТТ другим, я да, просто сожру. И все, И ты летишь в ангар. И просто не принесешь никакой пользы. Лучше никогда никому никогда не ехать одному. Ей всегда с командой. Например. Если преимущество ОСТ то это может помогать Мастерфлану Объясню лучше принципы игры Обычно у тебя в команде Ну, было Ой, тьфу -ты. Плохо игроки Поэтому в многих случаях не, на... не надеяться Лучше не надеяться на союзников А как говорится, если хочешь сделать Если хочешь Да блин, тьфу -ты. Если хочешь, чтобы было все хорошо и правильно, что